Антон? Привет, это я. Не пропусти. Если бы не я, вот этого всего и не было бы. Хорошо, что ты хочешь. 50% от бизнеса. Бутылка никак ему может жить в моем доме. Французского. Сегодня открытие новой птицефермы. Забыл? 11.00. Открытие в 10. Давай, давай, быстрее. Да не догонишь ты на этом. Все под контроль. Ах. Поехали на ферму. У меня тут перспективы поинтереснее и наклевывается. Я тебе работу предлагаю, ты стоишь кочевряжешься. Поехали, поднимем нашу ферму с колен. Чью ферму? Твою. А я что сказал? Мы, Иванова, не присмыкаемся. Долгожданное возвращение <звучит> культовой комедии. Новый сезон. Может, нам участок работать пойдешь? А то а что, пуза без конкурса, что ли, берут? Ивановы, <кх> Ивановы. 6 февраля в 19.00. Ты что ты выпендриваешься Все будет под контролем. Вот его контролем. На место Тес.